Охота мне, строить баль на луне, Охота мне с тобой наедине, Охота мне, танцевать в темноте, Охота мне, отдать тебе Все, все, все отдать тебе, все, все, все, отдать тебе Отдать тебе Вс, вс, Отдать тебе Важно мне, о чем ты мечтаешь Важно мне, о чем ты мечтаешь Важно мне, о чем ты мечтаешь Живешь по полной Там или отдыхаешь Важно мне, о чем ты мечтаешь, важно мне, о чем ты мечтаешь, важно мне, о чем ты мечтаешь Живешь потом или отдыхаешь? Трудно догадаться, легко понять, тут не надо думать, тут надо танцевать Ап, ап, ап, ап пока, пока качаешь ты, подпи, ты подпиваешь. зачем думай головой Что куда, зачем думай головой? Что куда зачем делай так, как хочешь? Я ищи проблем, думай головой, что куда, зачем думай головой? Что куда зачем? Думай головой, что куда зачем делай, так как хочешь? Я ищи проблем, ходуном ходит тела, закружилась голова Эта музыка сводит меня с ума Ходуном, ходит тело, закружилась голова. Эта музыка входит меня с ума. Давай сесть сюда, всем хватит места, чтобы совместить приятное с полезным. Давай сесть сюда, всем хватит места, чтобы совместить приятное с полезным.